друзья всем привет последнее время очень часто почему-то мне задают вопрос какой клей я использую для изготовления кожаных изделий и поэтому решил записать короткий этот ролик чтобы больше не отвечать на эти вопросы которые задают действительно достаточно очень часто вот это обычный клей который я использую называется мастер клей универсальный продается он в фикс прайсе стоит 55 рублей объем у него так, 0,2 литра емкость. Вот видите, 0,2. Я что делаю? Вот носик здесь очень неудобный, он широкий. На самом деле, таким носиком такой ширины наносить клей очень неудобно. Он толстым слоем наносится. Мне это не нужно. Поэтому я беру использованный клей ПВА, тюбик из под него, крышечка с него снимается. Носик, видите, здесь тоненький. Вот он удобный. Снимается крышка. Я переливаю сюда клей с тюбика. И пользуюсь вот этим тюбиком. Просто ради удобства. И прекрасно склеивается. Клей дешевый. Единственный в нем недостаток. Это просто неприятный запах. Который быстро улетучивается. После того, как клей высыхает, никакого запаха от него не остается. В остальном я очень им доволен раньше использовал клей дорогие специальные для кожи какие-то особенные но уверяю вас этот клей прекрасно совсем справляется прекрасно склеивает очень быстро склеивает и надежно разорвать изделие без повреждений э проблематично я им полностью доволен поэтому и вам рекомендую Надеюсь, что он ответил, ответил на ваши вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях. В ближайшее время я буду снимать видеоролик изготовления нагайки поэтапное в нескольких частях, чтобы предыдущий ролик, который набрал более 9000, был некачественно записан. Там звук потерян был, потому что был... Была музыка с авторскими правами, и при ее удалении я удалил вообще полностью звук. Поэтому я буду записывать заново, поэтапно, уже со всеми подробностями, раскрою вам все секреты. Вопрос не в том, что я э, открою секреты, вопрос в том, сможете ли вы повторить то же самое. Ну и заодно узнаете, насколько сложно изготовить э, ту нагайку, которую я делаю, которая пользуется также популярностью. Которую люди часто заказывают на подарки. Еще раз всем удачи, всем пока.